Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрумикс, и мы будем играть в games, бац, биц, муц, тац, как-то там, битс, тац, тац, и со а мной сегодня Тедди, Аллежа, Лукобич, Я... Лука, Луко Я... и Юрчик, кредит, алло, алло, алло. короче, кредит. Кредит. Кредит. У него нет кредита. Сегодня мы играем в эту мини игру Заходите в описание, в подписный канал. Но мы там начинаем. Клик-старт. Что это за игра? Так, первая. Какая у нас игра? Десантблок. Какой будет десантблок? Пропадают блоки. Надо ходить, сейчас будут пропадать блоки. А -а -а. Надо стоять на одном блоке какого-то цвета или что? Не нет, нет, просто дается беду. блок, и ты должен стоять, под тобой не пропадают еще быстрее. Тебе надо стоять и не провалиться. Видишь, они цвета меняются. Цвет. Речи, у, у меня прям идеальное место. Нет. Я я Костя, а выиграл. А Костя выиграл. Я О, месте. я просто стоял в рандоме, у меня первый балл, первый поинт, э, вы... и, щит, щит, и вы... сейчас Бриджераш, короче здесь Жераш. надо, надо драться. драться. У меня вот, драться? вот топор не появился, а, вот а надо что? перебраться. Как? А, надо на другую сторону. Стоп ты в канаве, Эди. Все, фрумикс первый. Вы могли просто дождаться, когда вы я простроился, и прыгнуть. Где ваша смекалка, ребят? <связывается> и <связывается> свайп... А, <связывается> здесь, Пусто короче, ложится. бегать или что-то надо. Короче, <связывается> я не знаю, что делать. <связывается> а, а что это за ботинки? Выбираешь ботинки и поднимаешься вверх, кто выше. Ну и все, фрумик стоп-1. Надо было нажимать там ботинки, были отдельные. О, King of the Короче, тут надо бежать в порт сюда, вроде бы. Портал? Нет, я боюсь сюда прыгать, поэтому прыгайте вы. О, дешу, а тут от мобов. а Да, тут мобы, мобы. Мобы, срочно, мобы. Мобы, oh, Мобы только надо стоять на портале, чтобы поинты получать. Вот нет, люди, надо на месте стоять. Надо на месте стоять. Нет, надо стоять нет, в этом нет, портале и получать поинты. Вы видите, вы стоите на месте и вы получаете поинты. Подождите, проверьте. Олег, а а неправда. А так, а я на втором месте. Нет. Втором Стой, нет. давайте мы просто все будем стоять и не пихаться, нет? А Логично. Давай, Тихо, да, давай. хватит пинаться. Лукас да забивной. Хватит. Просто стоим и все. Ах, ах, вы козлы, не козлы не такие. Я, все, один, как бы это, это был хитрый ход, тьма. ребят. Я хитрый не ход. Не я не специально не сделал. Не о, тут драться о, надо. О, я сделал специально хитрый ход, чтобы это победить. Потому что у меня больше всех поинтов было, и типа, если бы мы все стояли, мы бы победили. Пора я не знаю, кто это такое, этот Тэдди вроде бы. купайся. Люди, видите, Кости, пожалуйста. Нет. Меня не... Нельзя убивать. Ну, убейте, а что, что два на одного? Два на одного только лохи нападают. Все, триём, все, триём, все триём на одного. Нет, Я что паров... за... Да вы дебилы, нельзя так. Люди, паром, его бить, ты когда он Нельзя, читерзает. нельзя бить. Вы все на одного это читерство? Ну, я всех. Я всех. Если Олег первый на всех лезет, а потом умирает. Я всех избиваю. Ну, только... А, а потом говорит то, встали? что... Я читер. Что ты как будто я понял? Стой. не побежу, Костюм. Собаки вы такие. Ай, ты забивной, такой... Лука. На, ну, промикс-то в один. У меня 5 поинтов, ребята. Осталось 10 игр, и я уже побеждаю все. Свап-тип. Это то же самое. Это была игра, А что мы делали? А я не помню. А, ботинки. Нет! Меня сейчас перейдёт. Да. Да. Yeah. Я yeah. ошибся. Так бы я топ один. Есть один поэнт у этого балбисика. Ну. Yeah, no. <по> снова. Я должен выиграть. Дай тебе поиграть. я должен выиграть. Я должен выиграть вообще. Я ни разу ничего не выиграл. Я тоже. Тут у нас только такие зеленые юбчики. Я снова ошибся. Юра, пошел вон козел <м hill> <мит> бьем Юру. Юра козел. Убьем, <smart> да. Мне не игра. надо. Так, следующая игра. О, это минное поле. Стойте на месте. Сейчас скажи. Это минное поле. Здесь надо перебежать. Кто первее, тот победил. А, а, оно, оно да. <мит> Я победил. Ну, короче, не на плиту, она Кость, назад. Кости сбиваем, ну, а сбиваем все. На на здесь на месте стоим. Да, а, здесь на месте. А, да, конечно. На месте. На месте. Тихо. На месте, на месте. Тихо. Ты Тихо. ходишь? А, Тебя просто таким жирным поездом, Костя. Да, согласен. Юра Тихо. Юра, пожалуйста, не, не выиграй. Никто не выиграть, упадите одному. Да. Я был на крайне вымирании. О, Клею, так. Надо забрать флаг. Нет. Либо флаг, либо что-то забрать. Нет, надо что-то забрать. А где флаг? Надо забрать у... Не понял. А, вот. Если то, ну, наш, я ты свечусь, ты то ты значит ты это ты надо ты. отзабрать Фрумиксу. Это нам это фуй. Надо запять это. Аллый! Станьте... Блин, я... Педи, нет. нет. заберите у этого балбесина. Он сейчас победит, ребята. Нет, я упал. Башка, нам... Тоже победит. Он победит. Нельзя. Уждать. Он победит сейчас, ребята! Ловите государства! Козел просто... Ужий. Ужий. Ужий. Ужий. Юрчика. Нет. Я Ужий. Ужий. Ужий. А, вот чикин. Не, вот тут, кстати, игра полегче, чем с курицами. Там они прям вообще. Да не знаю, там легче, здесь они так подпрыгивают, мне не нравится. Не, здесь даже легче. Нет, здесь сложнее. Сколько у кого чикинов уже? Четыре больше всего. У меня вообще, у меня одиннадцать. Тупые чикины. Они, они так подпрыгивают, они так редкие. Они эди, должны... давай, Тедди, я в тебя верю. Тедди, я тоже тебе тебя верю. Давай, Моих. на один год ход больше. Давай ещё, ещё. О, молодец. Иди, последнего. Я же говорю, что я просто лучник. Я как такое, это надо Это надо Олегу, да, Теда, Леда? Нет, это надо мне. Вы должны все убегать от того, у кого вот вот такой вот yes. стек. Так. В вот мина, вы должны от таких людей убегать. От таких людей убивать убегать, да, Теди? Козлина. Пошел сюда, Юра. Он у Олега. Забрать его. Собрать его Юры. Козлики. Козлики, выходящие, бесите меня. Сам козлик. У, у Костя забрать, Заберите. быстро! У Олега, Олега меня... забрать! Уй, у, у Костя, срочно! У Лука, у Лука, у лук, лук. лук. У Фомикса так, не забирать, ребят. Забирайте! Фомикса нельзя забирать. Да, да, у Фомикса нельзя было забирать. Как Фомикса может же? Надо его сбить. Да, ну, Силчик. О, Чикин. О, опять этот Чикин. Это мой Любимая, это моя любимая. У них хотя бы у всех по Тедди тоже наш любимый Не знаю, сколько ты заберешь Да я вообще не умею звука стрелять, он меня бесит Он какой-то неправильный, этот лук Согласна. Да, да, да, стрелять, Особенно Майнкрафт неправильно, когда из лука стреляешь. Стрелять научись, фрумикс который на первом миссии. Да. Ой, я, я на третьем не... хотя бы. А мне бессмысленно, короче, играть, я поиграю. Да, как я и говорил, <свят> теди Пупсиковый, Мупсик Дупсик. Этот раз У я победил. У нас с Олегом депрессия, потому что не разбили. И Мэри <свят> Фил. А. О. Тут ну, надо надо быстрее стоять на месте, стойте, да, месте. Да, всем да, всем. Да, стойте нет, все на месте. Да. Нет, здесь надо Фрумиксу бежать. Нет, Фрумиксу тут не надо бежать. Нет, Фрумиксу нельзя здесь бежать. Нет. Он уже я... победил. Да, да, почти я, я, я почти добежала. Я почти добежал собака такая. Я почти, мне не один друг О, Драгон. Здесь будет? будет куча мобов и кто последний останется. Да. Депрессивно уже. Давайте друг друга только не бить. Мы здесь, мы здесь и не можем жилья, бить, да? тут надо против да. мобов сражаться. Давайте вы сами пойти. Да, я, я, я буду всех мобов убивать, вам не надо их убивать. Вам не надо их убивать. Да это я сами. пойду это лучше тут. Ну, это я сам их забегу. Ребята. Люди, я их тут сам-то убиваю, не надо, ничего страшного. Ну Я убивай. Пох... Это мои. Это все мое, мое, мое. Блин. Я сейчас... Я понял, что здесь умирать нельзя. Да, извините. Ну всё, мне хана. Ну, да, мне хана. У меня в пол в х... у меня пол хп. Всё так я просто бегаю, ребят. У меня пол я умер. что Да, например, здесь надо у бабушки на огороде. А больше да, да. Я не знаю. Нет, надо, кто больше да, тут, походу, да, кто здесь больше соберет. Конечно, Фумикс больше всех да. Нет, я больше всех ну, я Нет, больше всех собер... нет я, я больше всех съем. Нет, я. Нет, я. Дайте я. людям победу. У вас и так и... я у Олег, вот, Ой, как у бабушки ты... на городе, реально. Дайте да вы нет, Олег, я, я тебе не дам. Олег, Олег, ты, не, не ты, не не, ты меня бесишь, Олег, я делать? Здесь надо драться против Олега. Нет, не тут надо А, тут надо эти шарики собирать. Это мои все шарики. Нельзя Нажмите на shift, ребят. На shift и вверх. Тут можно летать, кто не знал. Нет, как? нельзя. Можно. Как да, летать. Что, что происходит? Что делать тут надо? У вас а -а -а! там перезарядка просто. Я понял. Не надо, например. надо. Я раду. Мать. Да где Шаша? Я не играю, потому что я тут в самом конце понял, что делать надо. Нет. Нет, только не Фокс. О, мы вдвоем. Мы вдвоём. Чего? А когда лучше выиграем Когда мы О, Фрис с Здесь надо паркурить и убегать от лавы. Это какая она? Это ненавижу. Я сама. А, я понял. Я депрессивная. Я вздох. Давай сниму все. А тупо. я побеждён. Плохая игра. А ты сиди говори ты ещё. Хм, Читай твои. Дуйчи хм. Ребят мне тупо. осталось два пункта для победы. Иди ты уже. Давай не победу. выигрывайте да. все юрчики не юрчики ты. Да. Все у, у меня депрессия. Ты, у меня Minecraft вот. я не могу мне всё залагало мне на месте. Не О, тут надо. Вот это. Да, я знаю как здесь играть. Я знаю как здесь играть. Знаем, Ах ты, сидят. Юра, говно. Юра победил. Юра, не могу. Я, победил, да я хочу всех зарезать кровью, Я желаю, чтобы, чтобы мы выигрывали. Вот. О, -о, -о. Ой, здесь надо да. Здесь надо стоять на месте. Иди. Да, тут просто стойте на месте, это обязательно. Потому что так надо по жизни. Да, иначе вы поиграете, если на месте стоять не будете. Да. Касается Юры, стоять на месте. Да, и Тедди, а то у него из одного места буквально рвёт. Нет, я должен выиграть. Фрумикс уже выигрывает. Чтобы выиграть, тебе надо стоять на месте. Сам стой да. на месте. Да не, я хочу играть, вот я хочу, ага, чтобы... Релик, чтобы 4 штуки, нифига, я сейчас буду богачом. Всё, остался? Ребят, остался один поинт для победы. Не дайте ему выиграть. Никто не дайте ему выиграть. Ну все, ребят. Пора Люди, выиграйте, кто-нибудь другой здесь. Юрчик, выиграй, пожалуйста. Дай Юрчик, кто выиграет Победит я. Вы да. тогда эти штуки не ломайте, чтобы я смог выиграть. С таким успехом Костя еще быстрее выиграет. Да ладно, я уже не так вот тороплюсь. А? Да нет, я не тороплюсь, я а вот просто спокойно. Дайте мне хотя бы на конце выиграть. Олег, я тебя понимаю. Да просто я хочу, я хочу чтобы. Игры, я я Юра уже лицо выиграть. почти. Ура! О, Юра, молодец. Ура, Юра, как бы, ну, ну, ну, ну, Юра еще нужно, еще нужно. Мы должны добиться. Да, ну, всё. Я, я тоже пустян. -то, тут это другое, я вот прочитал переводчики. Синие, красные. Не синие, красные. Какой бред. Юра победил. Тедди? Да. Тедди красава. Спасибо, спасибо. Ну ладно, хотя да, бы не, давай, не И даем. последняя игра, все. Нет, Нет, это не последняя. Нет, это не, это не последняя. Для меня победили. последняя. Оталкиваем, все объединяемся против Кости. Да, согласен. Да. Все при, против Кости. Не долбайтесь. Да. Только Костю, только, только чисто Костю. никого не смог выйти, только, только Костю. Да, будет. да, да, вы понимаете, Юра во втором, на втором месте со мной, понимаете? Если Юра будет выигрывать, хорошо, ладно, я буду здесь, просто вот это всё. Нет, нет, не толкайся. Юрчик, что ты принес? Ах ты, Юрчик, как. Пошли, мы в объединении. А, да, мы... Мы выиграли из нашего круга Юру, Юру выгоняем. Давайте, давай. Нет, я не буду. Прости, ты один случайно, честное слово. Ты меня Юра бил, я не буду, все. Пусть Олег побеждает. <связывается> Знаете, у меня вообще выглядит. Знаете, у него 6, <связывается> 6 поинтов, и мы <связывается> еще чуть-чуть до меня. О, ну все. Ребят, вы сейчас тут все повымираете, я победитель. А ты уворачиваться. А, не, я <связывается> это смогу. А я просто вот сюда встану это мое любимое место. Минус Олег. Вот ты меня прям упал, почему? <свист> ты иди. <свист> иди отсюда, это мое место. Так, нет. я пойду коллегу сюда. Угу. Так, так. Нет, М -м -м. нет, нет, иди туда. Нет, да. да. <свист> нет, иди туда. Так, я туда, что-то хочу побежать. <свист> нет. нет. Олег, все, прекрасно. Пожалуйста, не дайте Костю выиграть. У меня выиграть. жизнь идеальная. Тедди, Тедди минус. Так, остались соревнования. Я либо Юра. Нет, Юрчик проиграй, Юрчик проиграй. Такая игра кончится, Олег. Да. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, давай я сольюсь, я хочу посмотреть, что будет дальше. Мы еще не все Я даже не одного... Выиграй, прошу. Я теперь хочу, чтобы ты выиграл. Я хочу выиграть. Ты идея или Кто-нибудь выиграйте, пожалуйста. Обязательно мы сейчас с Лукой выиграем. <смех> <брендового> <смех> <порядка>. <смех> так, вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот это. У меня ботинки передвигаются. Иди. <смех> а <смех> <что я делаю? смех> О, у меня ботинки. Юрчи, проиграй <смех> уже. <смех> Ай ну все, ребят, короче тут надо, кто упал в воду и, и вс. и он трит. смотри я например сталкиваю Тедди, например, ладно, вот нет, хост. нет, нет, нет, я сталкиваю Тедди воду, и теперь, нет, она просто меня бьёт, вода, она не сразу же убивает, она просто, надо ждать, у меня очень мало ХП. У ещё много. Ой, <смех> я думала, ты Тедди. Мы Уч должны их. объединиться. Да, Видите? объединяемся против этих богачей. Да, против богачей. бомжи против богачей. Всё, давай мы с тобой объединимся против них. Олег, Нет. Говно, Олег. Чтоб тебя с толком убило. Олег топ. Олег топ. Олег говно. Олег топ. Олег, Вперед. Олег, убей его. Убей Юрчика.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 я тут в принципе посижу. Мы я тоже понимаю, нашли да. себе рычку. А это а будет вечность. -ей -ей -ей. Я... Он вышел, давай, Лука. Он вышел, вышел, Ты Лука. Да, они закрыли его. Я Олег. Давай, я умру ради тебя, Олег, а выиграй. А? А я, играй, собак, Лука, я тебе буду... все Лука, Лука, Лука ты теперь с внука на брата Шу. Шу. Брат. Даже... Ой. О, О, здесь я вы все сольетесь Фрумикс 1 так, я, я в этом умею цвет правильно а выбрать. А. Музыка а. играет. та ла ла ла А что, просто отдыхай а ты иди выиграй, случайно отдыхать? А у меня неплохое, вы знаете, я был... Нет, сейчас тут Зеленый. Э, как? Ребят, мы все сдухли. Никто не мы все дали... Это Мы все а дали тоники, по... ребят. помните? Зеленый, ребят. Мы встали на зеленый, нам сделали на лаймовом. Давайте сейчас вообще не будем объединяться. Так, нет, нет они Олег объединяются, раз... поэтому, Юра, нам надо как-то сдвиг... да. сдвинуть, Тедди, Олег. Олега. Бомжи, бомжи в атаку отсюда. Нет, Олег, сдвигать не надо. Давай, да... Лука, Лука, лу Лука, Федди, ты нас предал. Тедди, ты нас предал. Феди. Да, вы все нас предаете. Пошел вон. Общем, да зачем нас... ты меня толкаешь? У нас Юра? братская У нас армия. У нас братская Я армия. случайно. Валите. Пошел вон, Олег. Пусть, пусть, он побеждает, он побеждает. Быстрее, нельзя, нельзя отдать это. Сталкивай луку, сталкивай луку. Сталкивай. Да. Ну, а на этом будем заканчивать. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. С вами был я, Фрэмпи, всем удачи и всем пока.